Но решил не быть опас, а не получился. А Марим назад, удар, поворот. Даже не поставлена нога, а мяч в ногу в бое попал. Но вы знаете, что такое? Б.Е. один оттого забил, другой чуть не забил. И сейчас-то мяч мог полететь куда угодно. Thank you. подумал, как я поменяю, дай, конечно, я сейчас на защите это. Я... А мы ну, не получилось. Ну, ну, ну, надо ну, догонять да, да, такие мячи отсюда, конечно случилось серьезно. Ну, Наня вообще двуноги. Он может и справа, и слева. А здесь-то. Ну-ка. Пробил Мани, но уже много гантов было штрафной. Пробил, но ничего. -то. Good. Sure. Да, да? Ну, присягуют, да? Да, уже не отходит, за центральный круг крупная гел-вилоза. Ну, тоже Португалия выиграла. Я говорил. Шансы пропадали только в том, что давить не просто много, а очень много. Да и то может не хватить. Очков-то одна голова. Вырезает внешней стороной статы великолепный пас. 2, -2 само, Конечно, 2-2 Асамова, а Само, само Угьяна, вот эта химеечка прошла. Игьян, конечно, в своем ключе забил. Умеет конечно, от защитников. Почули куда летит мяч. Но и тут уложиться в два врата, было бы трудно. Но я так хочу посмотреть крупные повторные передачи. А, ну, не только момент удара. Это часто нам показывает, вот как же он вырезал. Спасибо режиссеру. Вверх Хаю. И вот здесь, у вас самого левый. Как ох, ты красота. Ну, красотища. А, и, конечно, у Бетта нет ни одного. Один-один. Вот это Мы, мы просто объедили. В принципе, такой передачу можно... Ну, ну, ну тут то понимаете, элемент удобно так ему. Да? Как будто бы ты в Как будто на спорт с товарищами что отдаст левый. Если Нет, я понимаю, что есть рабочая нога, и не обязательно она правая. Вот, но тем не менее так же посмотрел. Да? А, нет, может пойти. Сейчас Гансон один за день, и у них шанс уже получится, Сейчас вот, он запугал. И много забывать не надо. И надо выиграть сами, чтобы немцы выиграли у Амельдан. Больше им не надо ничего. Матч не я и сам не знаю, даже не пытаюсь смотреть в интернете текущую Не исключаю, впрочем, того, что может так сложиться в конце матча, мы сами узнаем. Допустим, в Вершовском победе, они левые обнимаются, люди там плачут. И по все понятно, как дело сложил, да? Но тем не менее, я лично к этому, пока весь мир не поймет, просто не хочу иметь касаться. Ну, ну ладно. Какие игры смотрятся здорово? Потому что техничные команды, ну чем работают? Но все-таки у них разные манеры ведут. Как сейчас играется? Да. А попугайцы все-таки играют в э, плоти. Разумеется, со всеми запасками, со всеми беседными штучками своих игр. Понятно, тут есть элементы, да? И совсем своеобразная манера в идее, а обводки и все остальное. Поэтому смотрим так в И до такие вот большие возможности состав Не бесконечные, как бы, да, за практику. Может, конечно, в понадобится выйти в Ирине. Я предскучаю его увидеть, может быть, сегодня с самого начала. Мария Про Раулю Мариевича я говорить не буду, ведь борьбы за скотовой шип в санта поля нет, и ловить вообще не за Потому что проходит, чтобы и те другие ровности прошли. Удар поворотом, но с линии на надо укладывать Да, сейчас Глент ассистента выступил И Орису надо просто было попасть в сторону Это момент еще был такой, что ой, ой ой И смотрите, как точно он туда мяч доправил Как рукой Но не повезло Не повезло У как в данной ситуации Говорит, что мастерства не хватило, добро Любой из нас вами 4 из 5 положит Ну вот бывает, а момент это был сумасшедший помещений. Жау Перейра уходит в поля первый тайм, выдающийся образом, что Но выходит по на трудящихся. Поскольку Жау Перейра уже во втором тайме не играл в защите, а играл в полузащите. Да, так что тут тактически можно только фланги поменять, где Варели удобнее, потому что Криштяну, если центр выдвинуть или будут играть вообще везде. Ну Healthy required. Mario смотреть за ними изумительно, включительно интересно. Я очень много бегает, но не всегда его видим. Даже когда мяч у португальцев, он все равно пытается открыться на контратаке. Просто на длинную уже бежать. Наверное, ему тяжеловато. в центр Куристиану выигрывает борьбу, хотя и не ударил. Все, вратаря, поэтому как-то вот э, неловко было. Разворачивается для броска на мяч. Да, да, да, возвратает. Я не знал, но э, дал до ворот. Ситуация сыграл очень спокойно. Я Контроль над мячом не установил дульный удар в направлении ворот получается у дальний оборот угол от субъекта угол быстрый чуть не успел мне кажется чисто у мяч мячу не успевал один Корпус быстрее идёт, поэтому вынужден был приналечь корпуса, чтобы завоевать это место, Ну а с крепкой корпусом толстаться, это не так, как по плечу, Простите, может, неудачно... Патрик Крюл, человек, который реализовал себя, на мой взгляд, но при самой процентов на 40, но когда он набирал 100 оттяжки, то есть здесь. Вот центральных, ну, мало кто мог так приклеить мяч к ноге. Там, сколько он забьет, вопрос пятый. Но вот в этой ситуации, когда вот, приклеить мяч к ноге, сложный, высокий, низкий, сильно пущенный, слабо пущенный, за этим можно было смотреть, а даже не вырвался. Тем временем отцу мяча и пробивается манга Гамби. Был ворот поэтому трибуны волновались на трассе. А то, что после первого удара мяч шоу был, совершенно очевидно. Да. Это на рекорд поставим. Шесть человек в одной атаке оказалось. На не абсолютно мировой, но на рекорд чемпионата скорее. И то может быть. Смотрите, ворота только вышла и уже, уже